Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В суд направлено дело одного из влиятельных членов мафиозного клана Аслан Усаяна, деда Хасана, 46-летнего Романа Кощаева. Чем он знаменит и за что его будут судить? Обвинительное заключение по уголовному делу против Кощаева, Рома Краснодарский, Кощей было утверждено в прокуратуре Ставропольского края несколько дней назад. Ему предъявлены уже традиционные для законников обвинения по статьям 210 1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», части 4 статьи 210 УК «Организация преступного сообщества», 163 УК «Вымогательство», 228 УК «Незаконный оборот наркотиков», 222 УК «Незаконный оборот оружия». Только по статье 210 УК ему уже грозит пожизненный срок. По версии следствия, Кощаев является влиятельным вором в законе и так называемым «смотрящим за югом России», куда входит не только Краснодарский край, но и Ставропольский край и Республики Северного Кавказа. В Краевой прокуратуре рассказали Лайфу, что у группировки Кощаева якобы было три отдельных подразделения, действующих в Георгиевском округе и Кировском районе Ставрополя. Одна группа занималась наркотиками, другая – рэкетом, третья – силовым прикрытием. Кроме Кощаева лидерами ОПГ, по версии следствия, были некие Артур Григорянц и Идрис Даддаев. В 2017 году почти всех членов группировки задержали, возбудив против них 13 уголовных дел. Самому Кощаеву тогда удалось уйти от правосудия. В конце октября этого года после трехлетнего судебного разбирательства 15 участников банды были осуждены и приговорены к длительным от 4 до 15 лет сроком лишения свободы. Однако сам предполагаемый главарь ОПГ пока не осужден, несмотря на то, что был задержан польскими силовиками еще в начале 2019 года. На тот момент Кощаев уже два года был в розыске по линии Интерпола и находился на территории Польши по поддельным документам. Поляки выдали его только в апреле этого года по запросу генпрокуратуры. В настоящее время Кощаев дожидается суда в СИЗО Ставрополя.